Народ, всем привет! Сегодня вам покажу, как установить Sony Vegas Pro 14 в 64-разрядную систему на английском языке. В дальнейшем ее русифицировать. Погнали! Так, я уже скачал ее. Оставлю вам ее в описании, где скачать нужно. Она у меня уже скачана. Остается установить. Так, тут инструкция будет, ее обязательно надо прочитать. Я уже прочитал ее. В общем, приложение. Вот одно выбираем, двойной клик делаем. И оно скоро времени будет устанавливаться. А пока у меня колла тупит, я вам скажу, например, подписывайтесь на канал колесмен Ставьте лайк к этому видео и вбывайте колокольчик. Итак, Тут нам эта херня выписывает английский, испанский, немецкий, русский. Русского нету, вернее. Дальше, next. Тут типа ну, лицензия, сидела next. Я буду устанавливать в диск D. Кто куда как устанавливает мне по бане, но я буду устанавливать в диск D. Дальше install. Пока устанавливается программа, я это все вырежу завершение установки все финиш окей okay. после этого программу сразу открывать не стоит устанавливаем вот этот вот патч вот он видно да? открываем его двойным также кликом так тут пишет типа установить установка будет производиться там где она находится то есть все готово Закрываем. Ярлык у нас не вывалился на рабочий стол, будем так сказать Создать ярлык. Выводим. Удаляем. лишний, не нужно файлы. Итак, открываем Sony Vegas 14 версию. Видно сразу вот по этой названии. То, что она на английском языке а чтобы это убедиться я вам сейчас покажу андину приколюху как это делается не надо скачивать русификатор просто можно самому русифицировать ее так видно сразу то что тут вот все на английском языке допустим вот английский английский английский тут английский все английский правильно все шило закрываем сочетание клавиш windows r выводится вписывать я уже конечно вводил regedit нажимаем ОК, OK. там типа разрешить следующей программе внести изменения и так далее пишем да в общем вам надо будет пройти хребки локон машин потом software зайти Потом Sony Creative Software, потом Sony Vegas Pro, потом 14 и Leng. После чего заходим сюда. Значение. Пишем вместо девяти, пишем 419. Окей, okay. закрываем это все шило. Открываем Sony Vegas. Видно, вот здесь уже русское, русские слова появились. Видно, да? Оттуда уже русифицировался и сразу видим настройки допустим любые буквы вот русские буквы все и до кучи еще на... она она еще до кучи даже русифицированная вот авторские права трали-вали, сапоги сандали ну кому интересно все здесь полазить и вот лицензия на данный пронук принадлежит такому-то чуваку серийный номер машины тролли-вали и так далее в общем наслаждайтесь Sony Vegas а, там же будет в описании патчи ну, дополнение спецэффекты там вот это вся ши... вот эта вся трихомондия короче я тоже скину устанавливать все очень просто типа такого же особо ну Там особо-то не надо так вымудряться, то есть вспышек там вот этого херни будет побольше, сразу говорю. Так что, кому понравилось видео, ставим лайк, подписывайтесь на канал колесмен ставьте колокольчик и пишите коммент, если помог вообще напишите спасибо, там вау чувак, все круто. Так что всем пока, спасибо, до новых встреч, ждите следующий новый видос.